Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала заново а я. серый кролик. Ну вот мы находимся в свинарнике. Посмотрите, как им очень-очень тяжело, свинкам нашим валяются, как... <свеч> а эти вообще закопались. Они находились у нас на улице, но, к сожалению, из-за большого количества комаров, находиться на улице ночью там невозможно. Поэтому мы их назад поставили в свинарник. Здесь уже вот почистили. Сейчас все сохнет, это убираем и будем белить. Посмотрим, как им жарко. Ну, хотя здесь более-менее еще. А вот этим на улице уже вообще жарко. Посмотрите, он как раненый солдат валяется. В окопе, блин. Рыбит тут. Ну, ничего, сейчас мы сюда водичку сейчас напустим. Буду кайфовать. На улице у нас сейчас плюс 34 в тени. То есть очень-очень жарко. Там удочка сейчас только что и не успел заснять. Уже 34 дня, как сидит на яйцах. Почему так, неизвестно. Курки все, как видите, в курятнике. Только один петель с одной курочкой. Ну, а так все, все, все там внутри. Потому что очень, очень, очень жарко. Так, бассейн в мы поменяли. Десять дней прошло, пришлось менять воду. Здесь вот такую сделали. Большой подиум. Ребенок бегает и постоянно песок вот отсюда бросает сюда. Поэтому вы не думайте, что она так успела зачистить? Просто здесь было столько песка, что находиться там невозможно было. Но ну, а сегодня паводка у нас замечательная, жара, так что всем скоро пойдем нырять. Сейчас нужно поставить эти качели. Вот на это место. Я уже их сюда И будем наряд, друзья. Вот две курочки выскочили, жизнь радуется. Ветер помог там. Немножко подремонтировал забор. Но ничего, будем делать. Также, -та друзья, принесли нам вот такие куриные яйца на инкубацию. Это уже будет у нас четвертая инкубация. Говорят, у них уже июнь месяц, а ни одна курочка еще не заквахтала и сама на яйца не села. Поэтому попросили нас, ну конечно не бесплатно, чтобы мы положили в инкубатор куриное яйцо. Также мы еще со своих курочек туда подложим, ну, чтобы был полный инкубатор. Ну вот такое бывает, что и месяц, как у нас же, ни одна курочка не садится на яйца. Слава Богу есть инкубатор. Наши цыплята уже подрастают, здесь их 25 или 27 штук, тут брама голошейка и так беспородная. Ну, беспородные наши, они совсем мелкие такие, вот делают вот мелкий такой, брама, она такие, такие крупника, ну и глашеечка тоже, между прочим, не мелкая, еще один брама похода, ну, может помнить, как ну, гулаше. интересные ребята, красивые, но больше темных. Как вы можете видеть, хозяйство уже траву здесь еще скосило, сосны мои здесь стоят. Тоже подкосил все, что было более-менее цивильно, как это говорят, но работа тоже тут кипит, дрова еще не пилил, огородик вот так, ну Юлька сполола, там наверху мы заготовили сено, три или четыре мотоблока полных целеньких, ну одним словом вышки полностью забил, ну, без сена не будем однозначно, вот так Юлька залаживает наши перцы, чтоб меньше потом полоть и было лучше влаги удерживать и вроде бы она также капусточку вот она капуста вот плохо хорошо напишите ваши мысли но это наш кусочек бульбы небольшой такой вот. вот там он заканчивается вот этот кусок все что видите это наши зерновые с правой стороны здесь у нас колку руска так по периметру посажена уже пропололи тоже вот они, рудочки. Дальше уже не пойду, друзья. В следующий раз точно вам покажу. Ну, вот мы находимся в самом, -самом сердце нашего хозяйства. В Крольчатнике. Здесь уже вот продлил. Сделал клетушко-откорм. <coughs> То есть мальчиши сидят. Как вы видите, щия на сверху лежит. Здесь мы отсадили. Так, это вот такие уже здесь покрупнее. Это для себя, потому что что-то будем поместно оставлять, ну, чтобы они в жизни радовались. Как вы видите, здесь насыпано зерно у нас, уже вот отъели. Это отсадили мы уже от мамки, которая поместная панон. В воду сделал, отжал здесь непелек. здесь вот внутри стоит. Внутри стоит такие болтики, его откручиваю, чтобы водичка легче шла, когда нажимаешь язычком, видите. Потому что это очень-очень важно, если будет там сильно нажато, кролики не смогут пить. Здесь вот такие сидят с поврежденной лапкой, видите, вот там. Он так часто не видно было вам. Ну, сейчас открыл, лучше стало. Дальше идем. Здесь вот такие. Да еще бургунка осталась наша. Так, так, здесь вот такие карандаши насыпали, как это говорят. Тоже отсадили вот черные крольчики. Им здесь места достаточно. Вроде бы все живы, здоровы. На сетке, между прочим, прохладненько. В помещении где-то мои, тут это, ну, 20 короче, градусов. 20 градусов для них это нормально. Эти беленькие, как вы видите, которые сушками погрызенными были... Так, а здесь у нас пацаны, которые сегодня у нас поработали. Вот этот серебро, серебро поработал. Вот этот уже развязаны такой большой тоже, не маленький минский. И вот это тоже серебро. Да, пац, хороший. Здесь увидите, грызут, грызут, нужно забивать щели, иначе погрызут один одному носы. Так, сейчас здесь прокроим По поводу кролика, друзья, вода, ну. Раз в сутки набираю воду. Сено положил на два дня. То есть здесь вот ничего сложного нету. На два дня положил. Они вот достают, влезут. Жизнь радуется. Убирать? Убирать я в помещении убираю ну раз может два месяца. То есть ну там на полу. Немножко подместить, чтобы был более-менее порядок на этом, на дорожке. То есть вот кролиководство в том понимании, которое я его понимаю, сейчас вообще великолепно. Вакцинировать здесь, конечно, небольшое количество было по голове, так что пропоить тоже не очень сложно. Конечно, <клес> уйти от такого водопоения нужно еще. Ну, пока я с этим справляюсь, и оно мне пока в моих масштабах кролика ну, устраивает. Так, что у нас здесь по девочкам? Эта сторона у нас у девочки. Смотрим. Вот она, поместная НЗБ. Молодежь убрали от нее. Здесь тоже самое, черная помесная. А, между прочим, сейчас буквально 3-4 дня они должны пройти в охоту. Пройдут в охоту, будем случать. И вот здесь такая еще помесная черная девочка. Дальше. Идем дальше. Так, вот здесь у нас сукрольное серебро. И здесь у нас сукрольное. Вот такое хорошее. Мы посмотрим, какие там детки, сколько она родила. Вот это крольчиха. Вот такие зайцы. Здесь его, правда, четыре штуки. Сказать, что мамка там агрессивная. Ну, друзья, я же сюда часто не ложал в гнездо, да? Ну вот видите, колопсы лежат. А пух, честно говоря, убрал сам лично, потому что чтобы не было. Ну, ну жара, но в Африке жара. Пуху было много. Сейчас покажу вам. Видите, там выкинул его все. Вот такое серебро. Это серебро у нас Оршанское, а папа у них серебро чауское. Они не пересекались никогда. Ну, надеюсь, что никогда не пересекались. Да это очень сложно, километраж большой. Поэтому если уже нужно будет кому-то серебро. Будем годовать, будем растить и будем, конечно же, продавать. Так, как вы видите, комбикорма сейчас у нас здесь нет. Ну, не сказать, что без комбикорма нельзя их поднять. Можно, конечно, немножко будет дольше, но можно. Сейчас стараемся немножко экономить, чтобы что-то потом еще сюда купить. Или, как это говорят, да, купить. Где-то что-то капает, но не могу понять, что. Где-то что-то капает. Воды нет. Ну, вот одним словом, что хотел вам, друзья, показал. Только видите, вот из-за того, что зерно просыпалось, вот такие появились у нас зеленые заросли. Ну, я считаю, что зеленые заросли это не самое плохое, что может произойти в крольчатнике. Сейчас нужно подместить дорожку, потому что сено таскаем. Ну, и без сена тоже никуда. Меньше клетки врезут. Так, закроем сейчас, а то они все мамки такие начнут с собой выяснять взаимоотношения. Оп-оп-оп-оп. И вот Так. Сказать, что я сейчас в врачатнике пропадаю, как это происходило у меня, допустим, год-два назад, когда на улицу выходил утром, вечером, зимой или летом, и там трындец. Там просто и вода, и чистить, чистить, потому что не почистил летом деревянную клетку, это там уже заводится всякая гадость, которая не должна даже заводиться. Здесь такого, конечно, нет. Пришел, пять минут уделил, тетрадь открыл, тетрадку открыл, посмотрел, что нужно, кого уколоть, Все. Как вы видите, здесь вот тоже налипает, там мушки дохнут. Сейчас вот выключено, потом буду на ночь включать. Все, друзья, уже и так затянул ролик. Обзор, что хотел, то показал, что хотел, то рассказал. Всем счастья, здоровья, семейного благополучия, мирное небо над головой. Подписывайтесь на канал. Вам мило, что, нам приятно. Всем пока, друзья. Надеюсь, было интересно. Пишите свои жалобы, предложения. Постараемся их учесть. Всем пока.